Приветствую всех подписчиков гости канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. И сегодня для любителей криптомонет и заработка без вложений на обзоре новый букс называется Coin Farmers. Как-то так. Значит, похож он на криптовин. Ну, здесь идет статистика, это все как бы тут ничего такого нет. Регистрация здесь наипростейшая. Логин, имейл, биткоин, адрес, два раза пароль. Нажимаете зарегистрироваться, после чего идете на почту. И нужно подтвердить адрес электронной почты не подтвердите в кабинет не дадут зайти нужно подтвердить почту но это уже сами начинает мне виснуть так логин ход по логину и паролю user name довольно таки неплохой загрузится. Плагин, пароль разгадали капчу. И входим в кабинет. Значит, здесь наша домашняя страничка. На балансе у меня 26 биткоин сатошков. Минимальный вывод отсюда. От 10 биткоин сатош. Я только что зарегистрировалась. Зашла на кран и... Сейчас я вам все покажу. И у меня уже набралась минималка на вывод. Вот. Я зарегистрировалась 10 числа. 10 мая. Значит, что? Домашняя страничка. заработок да? клик Это, если хотите инвестировать, я ничего сюда не буду инвестировать. Значит, сами посмотрите. Это уже на свой страх и риск. Кран кликаем. Сбор один раз в 15 минут. От 1 до 6 сатош. Я сделал один сбор на кране. И мне дали шесть биткоин сатошиков. Сейчас посмотрим второй раз, сколько дадут. Сейчас все грузит. Разгадываем капчу, кликаем. <соспит> Здесь все очень быстро. Это мне просто, друзья, вот на видео так все грузит. Да так все это, конечно же, в разы быстрее все. Корова. На синюю вкладочку. И сейчас покажу сколько дали? Две сатоши. Далее, и пошел таймер. Через 15 минут можно опять зайти и сделать клейм. Значит, далее, так, это у нас что? Здесь таймер. О, кстати, сюда еще не сходила. Одна Сатоша. Одну ду. Да, я не знаю, что это такое. Платный заработок на серфинге. Вифа И Вот здесь от четырех биткоин сатошиков я просмотрела. Оставила две рекламки на видео. До двух сатош. Значит, кликаем. Перебрасывает на страничку. И опять идет загрузка. И вот вверху идет шкала. Все это довольно-таки быстро загружается. Разгадываем капчу. Что у нас здесь корова. синяя. Все, вот видим, да? зачет. Закрою вкладочку. Последнюю рекламку я потом просмотрю. Чтоб видео не затягивать. Но и так уже затянуто. И серфинг. Здесь по одной сатоши одну рекламку просмотрела. Значит, кликаем Вот на синюю гол. И вот здесь идет отсчет таймера. Можно вернуться. Видим по 5 секунд. Также раскатываем капчу. жираф все зачет так далее короткие ссылки офервал здесь я не буду зарабатывать вы же сами посмотрите здесь реферал контент контент лотерея, но ну, здесь больше как бы такого нет, депозит, как я уже сказала, на свой страх и риск, здесь тоже ничего такого нет, дашборд, возвращаемся на домашнюю страничку, у меня на балансе стала 31 биткоин Сатоша, опускаемся ниже, здесь на зеленую кликаем, у нас находится реферальная ссылочка, кому надо копируем и делимся с друзьями, Здесь сеттинг, вывод. Здесь можно будет менять поинты. Вывод у нас. Значит, на фаусет Pay. Комиссии 0. Адрес я брала. Депозитный счет от Faucet А потом это посмотрим. Так, ну и что... Так, файл И все. Только дело все. Вот впервые ставлю на вывод. Будем выводить на, зелё... на синенькую вкладочку. Все. Отправлены. Зелененько, значит, должны монетки прийти. Идем на фаусей вот здесь я брала адрес вот этот адрес и я брала идем на домашнюю страничку спускаемся ниже пожалуйста coins firmers этот 31 биткоин сатоша 10 мая. Согласитесь, неплохо. Кому интересно, друзья, работайте, зарабатывайте, пока минималка не завышена. Я думаю, 10 биткоин сатошиков зашел, отсмотрел видео эти, вот и минималка уже набрана, да и на кране. Вот. Я думаю, пора поработать. Можно и нужно. Ну, а вы же смотрите сами. Вот такой вот букс. Всем удачи больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.